Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем тему прямых эфиров или по современному стриму. Лично я люблю OBS Studio за максимальный контроль эфира, ссылка в описании. Но если вам лень разбираться с OBS, то вот вам StreamYard. StreamYard – это платформа для организации прямых эфиров и главное его достоинство. Запредельная простота использования. Вот просто любой человек может взять и запустить прямой эфир почти как Навальный Лайф. Конечно не совсем, но почти. Второе достоинство – наличие бесплатного тарифа, к сожалению, с рядом ограничений. Выбираем площадку, на которую будем транслировать. Я ограничусь YouTube. Вообще при внешней простоте функционал тут весьма обширен, а значит эта тема не для одного скринкаста. Поэтому посмотрю за реакцией может быть сделаю продолжение где разберу стрим Ярд более детально, а пока просто обзор. Пропустим прямой эфир и сделаем просто запись. Кстати, это платная фича, но нам она доступна в течение 7 дней. Название, разрешение на использование камеры микрофона, проверка связи и имя, под которым вы появитесь в эфире. Не обращайте внимания на антураж, это я на даче, чего и вам желаю. Все, добавляем себя в эфир. Тут у вас будут собраны все источники, которые можно добавлять в эфир. Пока тут только моя камера, которую я, пожалуй, отключу, дабы не смущать зрителей. Так, пройдемся по этим закладкам и, во-первых, у нас тут есть настройки. Качество вещания, настройки камеры, если у вас их несколько, у меня их несколько, сейчас разморожу, чтобы было понятнее. А вот. Надо сказать, что внешние не встроенные в ноутбук куда приятнее. Здесь же аудио, green скрин, то есть вырезание объекта в реальном времени и выбор бэкграундов, но меня он вообще не может вырезать, не понимает он сложного набора цветов на занавеске. Отрезает все, поэтому экспериментировать с хромакей мы не будем. Ну и все с настройками. Ну то есть не все, но для ознакомления этого достаточно. Тут мы можем отключать и включать микрофон, тут настройки камеры микрофона, тут можно расшарить экран и тут пригласить кого-то к проведению совместного эфира. Про соведущего сейчас расскажу, а пока быстро пробежим по закладкам правой панели. Тут баннеры. Это то, что вы можете запускать в процессе трансляции. Создаете какой-то баннер или несколько, и потом в нужный момент показываете и снова скрываете. К сожалению, к прямому эфиру нужно готовиться заранее. И вообще дело это непростое. Дальше брендирование, то есть оформление трансляции. Почти все функции на бесплатном тарифе недоступны, более того вы еще и логотип StreamYard убрать не можете, а утка это очень мне не нравится. Да и вообще дизайн логотипа какой-то не очень. И тут приватный чат для тех, кто находится в прямом эфире. То есть ведущие могут общаться между собой. Удобно кстати, это хорошо, что они об этом подумали. Но у нас пока общаться некому, поэтому я пожалуй приглашу соведущего. Это тоже весьма удобно, никаких дополнительных приложений, все работает из браузера, то есть отправили ссылку, человек по ней прошел, разрешил использовать камеру-микрофон и он в эфире. Причем я сейчас захожу с телефона, вот так это выглядит для второго ведущего. У него тут тоже есть возможность контролировать свое появление в эфире. Ну то есть отключить камеру, отключить звук и так далее. Но он все-таки лицо пассивное, а то, что происходит в эфире, решаю я. Вот я добавил себя в эфир, а вот добавил его и дальше я могу рулить, вывести себя одного, вывести нас двоих. Вообще на бесплатном тарифе тут можно вывести до 6 пользователей. Можно изменить вид или, например, замьютить второму спикеру микрофон или вовсе удалить его из эфира. И дальше также несколько представлений с расшаренным экраном, но это уже или в следующий раз или сами разберетесь. Последнее, наверное, главное, это как запустить эфир. Сейчас у нас тут только запись, но это легко изменить. Едет, Broadcast to Vovolomov и название, описание и уровень доступа. Публичный это стандартный прямой эфир для всех. Но я поставлю приватный, то есть только для меня. Все. Типа подготовились к включению и go live. Мы в эфире. Бинго. Вообще весьма и весьма функциональный инструмент. Можно сказать так – отличный комбайн для стримов. Все, любите друг друга, увидимся в прямом эфире. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.